Курская организация, имеющая лицензию, приступила к работам по дальнейшему приведению нашего объекта надлежащий вид. Вот сейчас демонтированы работы. Эти работы будут завершены в июне этого, текущего года. И уже следующим этапом будет, работ будет установка оконных проемов заполнения, закрытие периметра, приступит к работе по ремонту кровли, соответственно. Также будет параллельно вестись работа по замене сетей. И уже после этого приступая к ремонтным работам в данном здании. Это здание мы должны и обязаны сохранить в том виде, в котором оно было запроектировано. И сегодня имеются все возможности для для этого, чтобы мы ее восстановили и использовали дальше под кровеческий музей.